Всем привет! На связи Екатерина Мальцева. Сегодня я хочу рассказать о курсе как зарабатывать на футболе от 240 тысяч рублей в месяц без вложений. Значит, как мы видим, автор сразу говорит, что здесь не нужно делать никаких ставок. В принципе, непонятно, да, вот изначально идея заработка на футболе без ставок. Как бы я вообще не поняла. Изначально суть заработка, пока вот не изучила все, думала, конечно, совсем о другом. Значит, что хочу сказать сразу. Без вложений это действительно так. Вложений никаких делать не нужно. Даже одного рубля вкладывать не придется в данном способе. Значит, здесь автор показывает нам видео. Свои кошельки тут у него, сколько он зарабатывает. Что нужно делать. Значит, автор говорит, здесь я где-то читала, что знания в области футбола как бы особо и не важны, с этим можно разобраться. Я вот изучила курс и поняла, что как бы лично мне такой курс не подойдет, потому как от футбола я вообще очень далека. И пока я разберусь, хотя автор говорит, дает ссылку на сайт, где можно наблюдать все эти матчи там важные последние. Ну, для меня это... Во-первых, эта тема мне не интересна Ну, не люблю я футбол. Что поделать? Не люблю. И начинать этим заниматься, хотя я понимаю, что тема может быть прибыльной, но я так скажу, что если вы знаток вообще в футболе, вы не пропускаете никакие матчи, да вы знаете всех игроков там важных, каких нужно знать, да, то можно, конечно, попробовать. Для вас это вообще никакого труда не составит, если будете делать все, как говорит автор, в курсе. А вот с нуля вот начинать все сейчас изучать, это как бы, ну, в общем, мне такой вариант не подходит. Я думала вот над этим моментом, что если по этой же схеме что-то другое, но ну, пока в голову ничего не пришло, чтобы было вот настолько популярным, да, вот, как футбол. Пока вот я думаю над этим вопросом. А тут, значит, что он нам рассказывает? Сколько времени тратить? Вот отзывы. Не знаю, насколько они правдивые. Ну, вот, например, вот девушка, да, в футболе не смыслит вообще. Но если есть, как бы, время, даже может и любой человек, который не смыслит, может разобраться, потому что работа такая, скажу, ну, по типу копировать, ставить, знаете, где-то что-то взять и куда-то что-то добавить. как бы Я не буду раскрывать вообще никаких подробностей данного курса, потому что считаю, что автор, ну, здесь он не врет, потому как подобный заработок, ну, открою небольшую тайну, да, здесь автор предлагает два способа заработка, как в Рунете, так и в Буржунете. Поскольку я сама лично работаю с английскими сайтами, и вообще, как бы, тему буржунета я очень хорошо изучила в свое время, я знаю, что люди там готовы платить большие деньги вообще непонятно за что. Поэтому там зарабатывать намного проще. Если у нас мы еще думаем, когда курс стоит 500 рублей, а то и 300, мы еще думаем, купить или не купить, там люди к этому вообще спокойно относятся, как бы, Покупают, и в основном покупают все через интернет. Поэтому лично я сразу скажу, если бы начала работать в данной сфере, конечно, я бы работала с буржунетом. Но вот даже вот отзыв, ну, не знаю, как они написаны, не могу сказать, кто писал их, действительно реальные люди или нет. Вот Метод супер более оригинального и представить трудно действительно метод оригинальный такой нестандартный как бы способ этот мы все можно так сказать знаем но мы им пользуемся немного по-другому ну конкретно вот я например этот способ по-другому использую я даже об этом вот никогда и не думала вот про подобный вот способ заработка именно вот в таком вот формате вот отработал выходные ждал вот 8700 рублей только пару на эту работу. Как бы здесь, зная, как люди вот относятся к футболу, к этому, с какой там, как с каким ожиданием они ждут. вот, У ну, меня просто, вот, например, муж как бы не особо тоже ну, смотрит там, когда какие-то важные матчи. Например, папа мой, он не пропускает ни одного матча у нас в в городе на стадионе дождь там идет какая бы ни была погода он идет и смотрит он ездит там по городам по другим важные матчи смотрит вот все он это знает как бы вот такому человеку можно конечно работать очень даже легко здесь но вот мне не очень легко поэтому я, я даже пробовать не буду честно и, не знаю, тем людям, которые в футболе вот не разбираются, если решите все-таки попробовать свои силы, то я хочу сказать, что это будет непросто поначалу. Пока вы это все разберетесь, ну, как бы, быстрых заработков можно и не ждать. Вот, в принципе, наверное, все, что хотела сказать, не знаю, по этому курсу я... Мне понравился этот курс своей вот, ну, как необычностью, что ли. Потому что я такого, ну, редко вообще встречаю мы сейчас хорошие курсы. Даже если встречаем потом в процессе работы, что-то у нас не так складывается. Здесь же единственный плюс, что не нужны вложения вообще. Как бы, ну, если там, не знаю, по желанию, может, вам сильно захочется вложить, да, конечно, можете. Вообще, как бы, весь курс написан в том смысле, что мы все делаем без вложений. Как бы все там элементарно просто. Тем более, если вы еще в футболе разбираетесь, вам вообще будет все просто это сделать. Попробовать, как говорится, можно. А, значит, буду заканчивать свой обзор. Самое главное, чтобы вы понимали, потому что а, про курс про этот мне писали и говорили, ну, просили проверить, потому как все почему-то боялись, что здесь именно ставки вот эти будут. Как бы у меня тоже одна была мысль, но вот я проверила, и 100% говорю, что ставок здесь вообще никаких нет, это вообще а, все совсем другое. Поэтому принимайте решение. Если вам интересна тема футбола, нужно как-то зарабатывать на этом, начинать. Там, я знаю, крутятся большие деньги, и если есть возможность у вас такая, то нужно этой возможностью пользоваться. Так, всем спасибо за внимание, всем пока.